Друзья, всем привет. Опять сегодня на рыбалке. Выходим очень рано. но На воду спустились. Наверное, часов 5 было утра. Но только только она по чуть-чуть начинает светать. Вот смотрите, какая луна. Классная, если вам видно. Все в дымке. Красота. Сегодня 4 апреля. Будем опять пытаться ловить плотву, красноперку. Ну и, возможно, карася. Потому что говорят, что зашел карась. Друзья, ну вот он уже рассвет, мы уже проплыли все протоки, выходим уже на открытое пространство, ну, море вот так называют, у нас водохранилище, чтобы вы понимали Каховское, недалеко от Запорожья. Вот, места конечно здесь красивейшие, ну кто не знает, раньше это была зона Великого Луга, на котором еще казаки свои запорожские сечи строили. Вот это все, вот где сейчас я проплываю, это было тоже русло реки. Тут очень много было проток, речек небольших, где рыба просто кишила. Но, ну, как вы знаете, построили ниже по течению Каховскую ГЭС, и это все затопили. Вот где Каховское водохранилище, если посмотреть по карте, вот это все был Великий лук, А там где река Конка впадает в водохранилище, вот весь вот этот э, юго-восточный берег Коковского водохранилища, это все было русло Контри. То есть она более 200 километров была длиной. Вот. Я просто представляю, если вернуться в то время, хотя бы на денеке полоить здесь рыбу, это, наверное, безумная красота. А сейчас все это, вот я сейчас опылу, здесь глубина, ну, может, метра полтора. Это все были плодородные земли. Вот раньше еще говорили, ну, про истории читал, жители этой местности, говорили, что даже не надо было поливать. А ты просто кинул в землю в зерно, все, оно у тебя выросло. И на Великий Луг в свое время, даже с Полтавщины, гнали коров, скот. А вот все лето они здесь выпасались. Потому что здесь просто было изобилие рыбы, зверей, птицы. Ну, у нас же все умные решили надо поставить греблю ну и затопили такие земли мало того что более ста сел затопили населенных пунктов представляете сколько здесь было людей им пришлось просто переселяться потому что постепенно постепенно их дома затапливали вот, теперь это вот выглядит вот так вот там берега вообще не видно вот такая вот штука вот я Приехала на свое место. Сейчас буду закармливаться. Закармливать буду это пшено. Вот такая вот самая простая, ну, какая была в магазине. Прикормка. Разбавлю ее с пшеном. Будем закармливать. Кормиться будем именно этим. Ловить будем на червя. Червя чуть накопал. Но это если будет у нас раз Вымя. И здесь опарыш. Сейчас тогда с Настей будем раскладывать, кормиться. Вот, ребят получилась вот такая вот прикормка. Такого красного цвета. ну И запах такой, как печеньем, вафлями, не знаю. Такой очень приятный, сладкий запах. Посмотрим, понравится, а рыбе не понравится. Будем кормиться сейчас. Первые поклевки пошли. Посмотрим, будет брать или нет. Смотрю, там у соседа вроде так нормально дело идет. Сейчас буду подыгрывать немножко. Вот это была первая поклевка такая на подъем похоже небольшой карась вроде рыбка подошла так как пока очень осторожно Сейчас, если не будет брать буду экспериментировать с наживкой попробую еще червяка, парышу либо еще одного парыша чтобы тебя не брал. есть есть первая рыбка есть и это у нас карасик. Фу, долго ж он мне усорил. Ну, неплохой такой. Сколько я? Минут, наверное, 20 просидел. Прежде чем поймал перо. Какой красавчик. Ох, упертый. Смотрите, какая красивый так ребята ну рыбалка я смотрю пошла это уже радует погода хорошая рыбка по чуть, чуть начинает клевать ну блин это ж супер давай еще мы хотим больше мы хотим экшен но это долго конечно мне муры то попробует видно то выплюнуть я первый раз когда поднимал видно чуть чуть его зацепил он просто стоял одним над, над крючком а потом уже взял надеюсь он там не один их пришло несколько, а лучше шу целая стая пришла, а лучше вообще шубтрой зашла Сейчас чуть подкинем. садил червячка сюда посмотрим может так будет активнее брать ребят в скором времени постараюсь конечно купить вторую камеру с зумом чтобы когда поплавок был я его вводил крупным планом чтобы вам было видно я понимаю что так оно гораздо интереснее. Потому что так я его вижу, а вы видите только уже, когда процесс вываживания идет. Я думаю, так будет поинтереснее с поплавком крупным планом. Есть. Вот он второй. Красавчик. Ладошечный. Ну. Я, кстати, таких люблю очень солить. Делаю из них, как таранька. Если кому интересно, полностью его очищаю, то я снимаю шелуху и очищаю внутренности. Вот, потом забиваю соль его внутрь и сверху. И оставляю вот так вот слоями, накладываю, как тарань солят И оставляю часов на 8. Потом просто достаю соль и соль трушу. Не промываю в воде и развешиваю. И получается очень-очень вкусно. Он просаливается капитально. И не воняет тиной. Вот это, кстати, очень важно. Очень вкусно. Поэтому попробуйте. Главное, единственное, что не пересушить его. Он там сосед блин, постоянно засыпается. Это действительно так бесит иногда и у меня тоже бывает. Ведь небольшой, как запутается и все. Мне приходится туда-сюда плавать, распутывать. А если еще где-то там за камыш вместе ловли зацепится и надо подплывать, отцеплять, это вообще дичь. всю рыбу распугаешь, потом сидишь еще минус 40, живешь пока она обратно подойдет. Ну, что с червем? Как-то с подсадкой червя не особо получилось поэтому решил постоять чистого параша То есть кусок существенно меньше стал на гречке. Может будет брать активнее, я просто не могу понять, почему он так нежно еле-еле видно там вот, закончик там того же червячка или параша тянул нет такой голодной поклевки взял и пошел все ездят вот вокруг мужики с одного места он другое говорят поклевок нет одну поклевку и две поклевки видели Но да у меня еще даже хорошо сейчас что-то опять начала по чуть поклевывать ну слабенько, слабенько. Хочется так, чтобы взял конкретно, хоп, потопил и все. Либо же поднял и пошел. Вот Как-то вокруг да около ходит. Уже хочется конкретно рыбалки, так же и вам хочется, я думаю, чтобы увидели, что рыба одна за другой. Не природа, конечно, это хорошо посидеть, там, отдохнуть, морально расслабиться. Но хочется ж поймать рыбу. Ай-яй-яй-яй-яй, какой сход досадный. Ребята, ребята. Ой. Да, видно. Чуть-чуть это губами прикусил. И все. Ладно, попробуем сейчас ее доловить сразу же. Но было обидно. Рыба была. Я ее чувствовал. Не знаю, карась не карась, но когда для карася, мне кажется, мелковато было. Как если стартует, так очень серьезно стартует. Может, красноперка небольшая. Это даже лучше. Уж лучше лодочная красноперка, чем карась. Ну, смотрите, все поймал. Да, надо бы, конечно, было место с утра расчистить. Но, честно говоря, побоялся это делать, потому что распугал бы всю рыбу, если бы она там реально была. Она там и есть. либо она еще пока не вышла кормиться. Там внизу, конечно, коряжек много. Красная. Камыш начал шевелиться. Это радует. Значит рыбка, наверное, по чуть-чуть начинает заходить. Ребята, вы, вы это видите? Какую лапать? Надо срочно доставать в подсак. Без подсаки я его не возьму. Знаете, что говорят, что подсаку раньше времени доставать нельзя. Это, я блин, честно говоря, тупанул. Я обычно в эту херню не верю, считаю, что подсаку надо доставать сразу же. Ну тут, блин, не рассчитывал, что будет рыба сразу идти поэтому ну, так вот протупил ну, ладно сейчас попробуем это все по-быстрому сделать Это да вот эта рыба ребята это пипец просто сейчас я вам ее покажу у меня аж адреналин заска зашкаливает вы это видели какой блин кабан я его в руку взять не могу смотрите какой красавчик еще одна поклевка. Ну, видно, рыбка активизировалась. У меня, блин, камера разрядилась в самый неподходящий момент. я хотел вам крупненьким планом показать этого громадного караса. Он Просто огромный. Не знаю, ну это килограмм, наверное. Ну, не меньше 80 грамм. Я его удочкой еле вообще сдвинул. Без подсаки точно бы не взял его. Если такие будут, клевать, то ладно уже. Я и без старания обойдусь. Тарань вот это... Плотва по-нашему. Почему бы у нас тарань назвать? Потому что раньше, когда не было этой не, э, гребли э, в Каховке, э, с Черного моря заходила черноморская тарань на Нерец, именно сюда. вот Она чуть отличается от плотвы. Ну, мы по привычке просто говорим тарань. На самом деле у нас плотва. Плотва она идет с, такими, с розоватыми плавниками, а тарань она идет с серыми плавниками. Но внешне они один в один немножко закормил место. Ну, мало ли, если все такие будут подходить, то там на дне должно быть что-то, что их может привлекать. мало ли, может то, что я кинул до этого уже там поели все. в общем ждем хорошую и крутую рыбалку. я думаю солнышко сейчас вышло, вода начнет прогреваться и дело пойдет. что-то на параше перестал убрать, решил немножко червячка подсадить. Вот такой небольшой кусочек, чтобы поживить это все дело. Запах у червя соответствующий, из компостной ямы. Поэтому, я думаю, привлечет карасика. Ну, такой небольшой карасик у нас. Ну, это, конечно, после того, как я там распугал всех, когда удочку отцеплял. Если бы знал, что там караси не будет, когда цеплял, я бы туда даже не лез. Я просто брал бы крючок и все. Но так как думал, что все-таки рыба туда завела за камыш. И можно будет ее достать, я, конечно, туда полез. Еще один хорошенький такой. Ну, как раз на засолку. Я так понимаю, сегодня таранки найти не удалось. Ну, такой, на засол. Сама раз. Минут 10 посижу здесь еще. И если что, поеду на другое место, там где зачищал. Не играется с поплавком. берет плохо сегодня но это все равно лучше чем было до этого те разы вообще было печально особенно последний раз когда холодильно было замерз но сейчас тоже вот разговариваю еще пара идет рта хотя уже солнышко должна вот, должно было температура подняться ничего ну, так ну, давай ты возьмешь или нет Не хочется его терять. такой Увесистый карасик. Хороший. Иди сюда. Ну, другое дело. Ой, смотрите, какой приятный. Такой золотой размер карася. Зацепил плавником своим. Так. Ну, смотрите, хорош. Больше ладошки уверенный но и взял живенько не то что как остальные он сразу притопил сразу понятно я здесь ребята можете меня увидеть. Вот, как раз который только что его взял такая нетипичная была поклевка я поставил глубину в пол воды и карась взял не с дна а именно в пол воды это тоже немножко странно для наших мест обычно он берет именно с дна два места Пока еще не кормился, просто кинул посмотреть, что да как. Я это место чистил несколько дней назад. У ну, именно для себя повырезал мышь. Пару лет назад на этом месте я ловил очень хороших карасей. Сомневаюсь, что здесь будет тарань, но попробовать стоит. Пришел на новое место. Мое занято. Хотел вернуться на него, но уже куда-то товарищ. Его занял, но, ну, хорошее место никогда пустым не будет поменял. А вот он, еще один красик мелкий, судя по всему здесь весь такой, так хотелось, чтобы это была плотва, но увы. Так. Место прикормил, ну посмотрим, может покрупнее, что подойдет. Засол. на засол в самый раз Так, тут облепили со всех сторон громко говорить нельзя судя по всему опять клюет мелкий карась он берет так я так понимаю, слегка крючок и тянет в сторону он только делает подсечку видно чуть-чуть засекает он просто выплевывает ее. это уже второй раз такое попробуем конечно его доловить я думаю, доловим. Ну, такие интересные поклевки. Ну, еще один такой хороший кабанчик. Ну, на засолочку. сама эту. Причем опять взял крайне слабо. Сам сорвался с крючка. Ну, на засолку. Круто, но хоть по чуть-чуть начала рыбалка получаться. Уже а примерно с десяток рыбок мы поймали. Клюет осторожно. Слегка пробует, потом приподнимает, потом ведет в сторону. Так а что опять стайка караса, видно, пока машу прошла. Так зашумел резко. И по поводу дернулся. Видно, просто пошли отсюда туда. Хотел, ты посмотри, какой хотел завести в камыш. Не получилось. Такой же. Видно, стайка стоит. Ну ничего, и так, вот такого налога. тоже приятно. Гораздо лучше, чем вообще ни одной рыбы, как у меня было в прошлом видео. О, ребятушки, смотрите. Перестал что-то клевать. И решил поменять насадку. Поставил вымя. Вот это первый карасик на вымя, причем взял достаточно бодро и быстро. Нему свой, может, ему цвет понравился. Вот такой классный, вот такое оранжевое вымя у меня. Только отвлекся на прикормку, хотел закинуть еще немножко, прикормить, по полу просто и пошел, еле достал его. Шустрый такой оказался, видно ждал. Красавчик. Ну, стандартный ладошечный карась. Приятно. Опять начались небольшие поклевки, но я думаю, это будет последняя моя рыбка на сегодня. Уже, честно говоря, подустал. 4 часа вечера уже. Ну, как, вечера дня. Это надо уже заканчивать. Ну что, друзья, вот и подошла сегодняшняя рыбалка к концу. Клевала сегодня лучше, чем предыдущие дни, но хотелось бы, конечно, более активного клева. То есть тарань до сих пор не зашла, красноперка не зашла. Зашел только карась. Так, в общем, и сегодня удалось ловить. Штук может 10-12 карасиков. Есть, конечно, такой зачетный. Очень хороший. Ну, покажу вам его. За жабро его взять. Кабан такой, вот. вот такой красавец. Сейчас. вот такой красивый. Где-то может грома восемьсот, может килограмм. Ну и есть соответственно, есть соответственно поменьше. То есть, есть и ладошечные карасики, это уже на последнем месте. Вот такие. Есть такая, как я называю, середина. Вот такие карасики. Лун соднищие, я, да, я.